Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео у нас новости и обновления по проекту DLP. Я вам ранее снимал видео о данном проекте, о спецификации, для чего был создан данный проект и данная монета. Сейчас же у нас сеть запустилась, все работает отлично, все работает на 100%. Но для тех, кто не видел видео, сейчас вкратце расскажу о спецификации данной монете и перейдем к самой главной новости. Это у нас получается криптовалютная биржа а также монета DLP то есть и у биржи будет собственная монета сейчас вы как знаете это становится очень популярно но также вы должны знать что вокруг нас очень много скама но этот проект выполняет все свои слоя по дорожной карте они сделали хороший старт в принципе все работает без сбоев также давайте посмотрим краткую спецификацию самой монеты это у нас 13 миллионов монет примайн вообще очень маленький всего лишь 130 тысяч монет Также монетка у нас Майнится И самое главное Что у нас Это то что монета попала на биржу Эскадекс Как вы видите пресел идет с биржи То есть это уже Хороший звоночек о данном проекте Потому что Многие разработчики Берут собирают бабки И просто скрываются А здесь уже оплаченный листинг то есть уже определенный строится курс. Монета вот буквально часа, наверное, 5-6 назад появилась на бирже. В принципе, торги сейчас, конечно, не активные, так как сейчас ночь, видео записывается ночью. Но, тем не менее, это уже очень хорошая новость. Так что я советую вам сейчас, пока цена более-менее адекватная, как видите, какие и ордера да, потом цена, конечно, будет вырастать. По небольшой цене можно будет прикупить данную монету, захолтить. И когда пойдет полный хороший оборот, можно уже будет активно торговать и поиметь на этом неплохие деньги. В общем, что хотел сказать. Проект 100% не скамный. Запустились, работает стабильно. Так что подключайтесь, давайте все ссылочки будут в описании. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.